Плагу инкорпорейтед, дам. Эволвот. Пытаемся опять заразить мир. Покорить, точнее, как Наполеон Бонапартнер. Угу, сейчас загрузится, ага. Я так... Сейчас. Извиняюсь, ребятки. Сейчас посмотрим, скачался ли оно или вообще нет. Нафиг. А, не, оно устанавливается. Устанавливается. Короче, в этом году у меня... Не, немножко попозже у меня будет месяц компьютерных игр на телефоны. Я найду, как с телефона игры перекачивать... Эм, точнее, смы... Ме... Can you infect the world? Сможешь ли ты заразить, инфицировать весь мир? Bubble Quest, Endemic creation. Одиночная игра. А не назад, назад, назад, назад. Загрузите кудам. Так. Вчера, вот. Средняя сумеречная чума. Загрузите эту игру. Загрузка текущей игры в состоянии загрузки. Не... Ой. Так, стоп Болячки надо Так Теперь дать симптомы вампира Вот все Ты Даже так Отсюда, эм, лететь куда-нибудь надо на юго-восточную азию не ну, то я ничего я не люблю очень сильно я не люблю очень сильно во-первых нашу страну ну, потому как ну там в японию летим ладно тут так и еще так болезнь так умение я бы вот это вот прокачал бы еще кровавую ярость ну и это логово чтобы вампир мог создавать лого но на это на 3 днк у меня так. Не, на это нужно 5 точков ДНК. Ого, 5. Логово еще прокачаю. Ага, ну и все. 5 ровно. Логово зачем создатся? Где эти оружия прыгут? Сами Япония? Ой, блин Ну ладно, так, сейчас. Так, с Японии улетаем. В Китай В Кыргызстан В Азию Пакистан, можно в Афганде Нет, лучше в Китай С Казахстана С Японии улетим так, и стопы, тут можно еще очень прокачать, так, это восстановление в логове, это сумеречный порт, кстати, может прокачать, ночной признак, это у нас крови, вампир проникает в сотню людей за ночь, ну ладно, это может прокачать, и, а это, ну, 9, дальше стоить будет это 6, ну ладно, и вот, восстановление в логове прокачаем. Заражено 27 тысяч человек. Это Япония, это Япония, да, это Япония, Эль-вампиры. Где вдохновитель культа крови замечен в стране Китая? Власти на подтвердили, что и на их территории между О, во. Кстати, ребята, если вот до вот этого доходит, то я куда-то сбегаю, вылетаю вообще из страны мир сюда. если тут в итоге скажут, что тут тоже замечен во-первых создал локо в стране россии нужно было бы еще и тут создать эм, локо ладно нет еще отсюда вот эм, летим вот м вот в, в, в, в, в финляндии ладно и создаем еще локо в финляндии так локо в финляндии локо в финляндии создан Темплар индустрия вампиру угрожается ему миру. Секретно так, выяснили, что религиозный убийца, культукровиз, процессор вампира, специалист Теплар, принимает экстренные меры. Ага, так, сейчас. Ну этой болячку очень и очень и очень трудно управлять на самом-то деле. Так, сейчас, Так вот, ну вот сюда, что ли, полететь надо? Они знают, блин, эти Templar Industries, они знают, где я. Иран, Афганистан, Центральная Азия, Ирак, Саудовская Аравия, в казахстане 5 зараженных 5 больных а мертвых страны еще нету нет так нет нужно еще полететь от, э, из центральной африки вот сюда вот И тут нужно вот нет пока что не надо а потом надо вот так вот тут вот вот это вот сделать всех нужно но ну, тервала бессонница бестра очков днк так болезнь так симптомы бессонница бестра очков днк ну ладно откат ну потому что ну, как бы бессонница это не надо там тут ага черное облако 10 очков днк 15 11 восстановление в лобби вот один Марокко обнаружили. А, не. Не, надо было прокачать другое. Блин. Теперь дачи. Так. Занозный сдвиг. Это прокачать надо. Это развить надо. Так, и... По собачкам это пройдется. Ну не так просто-то все это происходит. как не можно восстановление вампиров симптомы так симптомы так это пробуждение вампира нет это нужно 12 это 12 надо а у меня 9 10 12 ого пробуждение вампира. Начинается пробуждение вампира. Китай обнаружен неизвестный болезнь. В результате нос этернус доказан средством болезни. Альточумыш. Вот. Ага. Китай полностью заразился. инсекцией под центральным надзором Вот. Китай полностью заразился. Темплар полностью. Не, не угрожает полностью уничтожь болезнь болт пути передачи так заражен через предметы нужно через капли воды нет хотя стоп можно если понять что капли да можно через капли собственно понять что вода заражает норвегия а вот тут ну, ладно сынте ага. С Индии улетаем куда-нибудь, эм, так, вот, вот, не, не, ну, кто еще, где еще, с Индии улетаем на мою любимую страну, это моя любимая окраина страны нашего мира, как бы. Тоже локвы создаем. Так, короче, тут лок создаем. Так, сюда. Летим. Симптом темные гнойники. Так, болезнь. Так, симптомы. Темные гнойники без биострата очков ДНК. Ну ладно. Сумрачное благословение могу передать. Бессонце. Нет, ну будет. Так. Нет, стоп, возврат откат один. Вампиры. Вот, ну, скачанное будет. И все. Это кровавая ярость 18. 75%. Так. Тори воз близкий к созданию от болезней. Сори в Прибалтику вампир. Так я ж туда припал... сейчас. а начинать так хорошо, ага... Идти. Ладно, еще раз, короче, начинаем... Основная игра, режим лекарства... На скорость, официальный сценарий, сценарий игроков... Официальный сценарий, играть... Фальш новости, эм, помощник Санты, так как у нас недавно прошел Новый год, ага, то мы помощник Санты будем сегодня, простой средний, ну ладно, Эм, Иксма-3, Иксма-23. XMA23 Мир темный и безразный. Каникулы, смех, праздниц запрещены во всем мире. Мир стал настолько унылым и скучным, что даже черт на скучал. Он решает спасти человечество и сделал снова это его счастливым Все ли уничтожены. На Исландии отобьемся. О, это все XMA ма благо повышению здоровья людей история развития пути передачи радар <как> пускай радар эмоций пока что будет. пути передачи пока нужно по путем передач проходить а нет точно тут же закрытый аэропорт Здесь связь с внешним миром тут тоже нету. В Исландии. Исландия. То есть тоже же закрыт все По воде, по воде тут. Путешествие запрещено. Не, я бы на самом-то деле завес Сольсийская Республика нашу найду. С нашей стороны, короче, марки. Маленький черный урок там. Мене... Отсылка сюрприз за 6 очков ДНК. 7... 8... 9. Отсылка сюрприз вам 1. Тут, о, в Египте уже тоже заразился кто-то. С Исландии кто при, переехал в Египт, что ли, и заразился? Или просто болеет? Перестройка Генов. Маленький это Веселый узкий. это... Удовольствие, снисхождение, блокирование, ли Вообще-то вот это, во-первых, надо прокачать, во-вторых, потом, после прокачаю лень, короче. Люди будут лениться, ага. И это в Египте, не, это в Египте пока что три человека заразились. И в Исландии и въедите. Вирус XMA23 заразил сотни людей. Заразил больше людей, чем... А! И... Не, ну... А Витрянка заразила миллион людей, честно говоря. Тысячу. Ну... Не, чем... Любая другая известная болезнь до этого 7 миллиардов 124 миллионов 539 тысяч Ну, да Их самозаряжать людей тысячами Миллионами, миллиардами Цифровой эльф 6 очков ДНК 6 очков ДНК олень 7 очков ДНК Это 12 Это 12 А это 10 Так. Ну так как у нас сейчас все сидят за компами, то я компьютерный черв буду прокачивать. То есть это цифровой вестник будут прокачивать симптомы. Умение. Самолет в подарками тоже можешь прокачать, потому что на самолете так люди вроде как китают але с подарками не знаю прокачать или нет ну ладно прокачаем похуй разбиваем 24 часовой рез с, Р... с исландии в японию ага точнее не 24 часовой а 12 часовой Запрещены самолеты в Исландии, но все равно. И нужно на России тоже, а то тут все углубые ходят. В Исландии практически все, 100% зараженных людей. Так, с Исландии в Гренландию. Нужно было бы болячку так прокачать. Путипертать симптомы устойчивость к холоду. Переедание. Не знаю. могу передать еще лучше Удовольствие. Ладно, что удовольствие будет? Человек... Ну, удовольствие это повышение эндорфинов. Исландия счастливой страной. Россия тоже счастливая. Все счастливы. Все страны должны быть счастливы. Исландия Исландии разрешены поездки за границу. Вот, в Исландии разрешены поездки за границу. Где стран... В Исландии переполняется радостью, жители Исландии переполнены счастьем и радостью в связи с эпидемией болезни Иксма, лекарство пока что не, не разрабатывается <laughs> Это очень хорошо на самом-то деле В Канаду, Бальтин В Канаду, давайте, в Канаду, в Канаду, в Канаду, в Канаверу Мониторинг болезни КУ Радар эмоций. Прокачан. так симптомы? Светящая черт, Вот. Вот так будет выглядеть это. Вот. Он просто глубоко засел в мозгах у людей. В Египет! Летим в Египет! С Исландии. В Египет, все страны хорошо будут под Исландии. Ага. Иксма под санитарным надзором. В, Ег... в стране Египет. Франция. чё вы такие грусты? В Казахстане, в Китае. Все грустные что-то ходят какие-то. Все грустные что-то какие-то ходят. Мне не весело вообще. В Японии. Ой. Разработка лекарства болезни X-MAS на 25, 25%. Ой, ну. симптомы, так, мнение. Надо, по идее, было бы Джинни Ухарман и, и пересборка ДНК хотя бы 22%. Ну. Так, а где это? В Австралию летит X-MAS. Ладно, Африку заразим, а сейчас на Америку полетели. Они там нифига себе как не радуются, они в Вашингтоне. Именно в Вашингтоне. В США, так, Мексика, Колумбия, Бразилия, Боливия, Аргентина, Перу, Колумбия. Перу. Карибы. США, Канада. Канада, США, Мексика. Карибы! Пускай на Карибы полетели. И нам болезнь полностью съевный. 50% Болезнь надо прокачать пересборку Д. Джинг Харден. И это нет, не из того, что я не люблю там Вашингтон, из того, что они там ложь провоцируют, нет, а из того, что они там все ходят такие грустные, грустные, грустные дяди, тети. В Индонезии Потом полетим в Новую Гвинею. Ну честно, их лекарства ученых сначала никто не будет принимать, потому что, ну, как бы, я знаю, как ученые, что ученые очень сильно нас обожают. Так, счастье влияет на разработку лекарства. Счастливые люди хотят и дальше счастливыми оставаться. Не желают принимать часть в разработке лекарства. Развивать необходимые симптомы. О! Подсказка. Так, счастье. Сюрприз. Посылка сюрприз. вам которые не хотят лекарства чтобы лекарство разработ лекарства, разработка лекарства на 95 процентов так 10 и 10 десяточка и десяточка а это сейчас один только. Готово от болезни и смогла а начинать все так хорошо а ребят вот реально часть так красиво черная смерть нулево пациент сорженный штаммовой чум Штамыч, мы чумы где все ладно сначала черную смерть выполним потом все эти сценарии выполним короче ладно ребят короче давайте до скорых встреч Увидимся с вами в следующих эпизодах. Плаг Inc. Пока-пока, Давайте. До скорых встреч. Пока-пока, ребят. Мы с вами были за патоген, который Рождество возвращает. Мы с вами были за червяная Уракса. Мы с вами были за болячку, которая. Короче, разные болячки. Пока-пока. Пока, да, ребят.